Коммунисты продолжают встречи с избирателями в регионах России. В ходе поездки по Крыму делегация КПРФ встретилась с жителями Севастополя. Выступая перед собравшимися, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин отметил, что главным смыслом программы КПРФ «10 шагов к власти народа» является защита человека труда. Везде есть проблемы, которые связаны именно с тем, что власть не слышит людей, мало того. еще и пытается, как она сделает в государственную прежнюю созыва, всячески потакать элегантно. Говоря о проблемах агропромышленного комплекса, коммунисты рассказали о серьезных трудностях, которые испытывает отрасль. Вдвое выросла цена на удобрение, подорожало топливо, но власть ничего не хочет делать для поддержки аграриев. В результате мы пришли в нищету, в бедность в ужасающую ситуацию, в том числе в сельской местности, о которой мы с вами хорошо знаем. А я вот 10 регионов проехал за меньше, чем за месяц. И везде, вот, знаете, как абсолютная тотальная разруха. И если есть что-то еще, что стоит, это то, что построено в Павел Грудинин подчеркнул, что в народных предприятиях, таких как совхоз имени Ленина, комплексы Звениковский, Усольский и ряде других, ситуация отличается коренным образом. Это происходит благодаря социалистическим принципам хозяйствования. Деньги направляются на развитие, но повышение заработной платы. А у нас в наших хозяйствах средний доход работника простого без руководителей свыше ста тысяч рублей. Мы продвигаем модернизацию производства, мы еще и поддерживаем социальную инфраструктуру, помогаем пенсионерам, детям, поликлиникам, в общем, строим детские сады и школы. И все это можно сделать. Выступающие отметили, что выход из социально-экономического кризиса есть. И пути выхода изложены в предвыборной программе Компартии. Пожалуйста, 19-го приходите. Каждый приводит 10 человек. еще. Лучше 20 Лучше стул. Мы не дадим им украсть ваши класса. В Советском Союзе власти, были принципы, которые были для людей. А теперь принципы для узкой группы олигархов. Ну, понятно, что они очень сильно боятся потерять власть. Наша с нами задача – сделать так, чтобы власть стала народной.